Мы, скажем, вот аура того человека, которого вы показывали, но опять же, этот человек, любой из нас, мы живем в социуме. Для начала мы живем в какой-то ячейке, то, что называется общество, семья. Вот. И на нас, разумеется, влияет и наш род, наши предки, наши окружающие, наши близкие. И... Это программа, индивидуальная программа человека. В этом воплощении примеров, исходя из прошлого и исходя, предположительно, будущего. Но вот те люди, которые приходят в частности к вам, это же единственный курс, на котором видны изменения. На других курсах изменений мы не видим. Ну, только люди могут сами говорить о том, что они меняются, и там, вот это, и там. ну, и читать отзывы. Но, скажем... Документально, что, как говорится, подтвердить, это невозможно, поскольку нет методик. То есть мы не видим на экране, мы только можем слышать, предполагать, и так далее. И таких людей, которые об этом отзывы дают, их очень очень мало на самом деле. Совсем далеко, даже не половина, меньшинство, подавляющее меньшинство. А вот у вас видно, аура меняется. То есть получается, что? Получается, человек идет. Ну, в данном случае, я про просьбиваю. Он что-то постигает, выполняет ваши какие-то рекомендации, которые надо сделать, и у него меняется. И вот здесь наступает момент о том, что, изменяя себя, мы изменяем мир. Да? И окружающих, разумеется. Они, они окружающих надо менять. А что мне с ним делать? Сейчас это вопрос задают. Вот. Что мне с ним делать? Пьет он. Вот она нам, нам написала, интересно, это, правда, не, это, она Галине шла. «Галина, вы, нам, вы мне сказали о том, что я встречу человека, это будет мой человек, это он мне подходит. Я встретила этого человека, он поехал в командировку и запил. Но вы же мне этого не сказали. Что толку что я его встретила, вы представляете?» Вот. Что мне с ним делать, спрашивает она. Вот. Елена, что, ей, вот, что бы вы ей посоветовали этой даме с ним сделать? Послать его за Вариант ответа. Послать его на небо за звездочкой или там, скажем, все-таки как методом внушения. Расскажите. Ну, конечно же, я бы ей посоветовала поблагодарить. Галина. Конечно, поблагодарить. Галина. В первую очередь поблагодарить Галина ей, да? Это Тар, Тару делала. Да, Галина? Да, да. да. Причем поблагодарить. не у нас, не в нашей системе где-то как-то давно она написала она нам, поскольку связи с ней нет. Кроме -то. То есть в первую очередь надо, конечно, поблагодарить человека, который ее направил. Потому что те, которые умеют гадать или предвидеть, они берут на себя ну, огромный риск, просто огромный. Вообще сам факт того, что кто-то берет на себя смелость советовать другому человеку что-то по поводу будущего это стра страшно кармически наказуемо поэтому если она пошла на это то ее надо поблагодарить конечно поклониться сказать спасибо что предсказала что я встречу человека а второе что нужно сделать это поблагодарить этого человека потому что он очень серьезно на нее повлиял самим фактом что он пришел в ее жизнь что он в ней перевернул эмоции поднял откуда-то там снизу массу эмоций сначала восхищение потом разочарование потом возмущение и все это вот она вдруг увидела как на, как на подносе перед собой то есть она все это манифестировала, все это перед ней раскрылось вот за это надо поблагодарить мы просто земной поклон сделать этому человеку. Без встречи с ним, она бы, оно бы у нее там спало внутри, и она бы думала, что она самый такой идеальный человек, который не заслуживает вот таких встреч с мужчинами, которые пошли и запели. То есть это, мы живем в мире таких наваждений, таких иллюзий, таких искажений, что каждая ситуация которая скрывает на рынке она должна вызывать у нас благодарность это вот просто мое мнение майкл ну я собственно говоря согласен только очень тяжело благодарить за то чего совсем как бы, человек воспринимает плохо но это тот самый момент который я и говорю что человек находится в социуме то есть человек, в принципе, получает то, что он сам заслужил. Поэтому это урок, то, что вы говорите, поблагодарить. Значит, что происходит? Интересная вещь, парадокс, да, с одной стороны. Вот как это, вообще-то говоря, трактуется в Писаниях? Значит, что происходит на самом деле? Чего люди не знают? Ведь есть же библейская каталог. Если тебя ударили по одной щеке, поставь другую щеку. Почему? Вопрос. Это не значит, что я, это, это пацифисты и так далее, и так далее. Нет, это совсем не так. То есть, ситуация следующая: человек пришел кто-то да, и принес ему какое-то какое неудобство. Вот как мы ее Когда радость приходит, это мало кто ценит, это забывается мгновенно. вот зато помнится, все плохое. Человек пришел и причинил неудобство, причинил горесть, причинил, ну, измена там, и так далее, и так далее. Что это означает? Иными словами, это означает, что писание подобное притягивает подобное, правильно? Значит, это означает, что человек, если взять о том, что это, ну, скажем, карма, да, такая штука, то есть человек получает то, что заслуживает, правильно? Ему дается сверху, дается определенная программа в виде вот этого, вот, скажем, человека, который приходит, чтобы показать, что он сам сделал не так, неправильно. Значит, если он сделал неправильно, и ему даются показать, ну, чтобы научить его, что человек должен делать? Благодарить. Вот об этом и идет речь. То есть тебе дают урок. Благодарить за этот урок, потому что если ты не вынесешь ничего с этого урока, в следующий раз ты сделаешь то же самое. И в следующей жизни ты будешь делать то же самое. Что интересно. Поэтому вот этот вот Армагеддон, это не что иное, как... Карма каждого из нас. И у каждого из нас есть программа, по которой мы будем жить. Но программа определена на основании того момента до того. И вот интересная вещь, что сегодня у нас есть... причем время критическое, это мы только что сказали, и я с этим согласен. Время у нас критическое, где, ну, вот так сказать, водораздел. Об этом я говорил еще года 4 тому назад, но ну, не я, там, это же написано. Мы проводимся в определенном цикле и мы стоим на какой-то узенькой вот такой вот тропинке. С одной стороны обрыв, с другой стороны обрыв. Да? Вот. И только вот куда мы захватим, туда мы и попадем. Но для этого надо знать, что справа, что слева находится. А вот тут и все, Поэтому право выбора все таки за нами. И вот если мы начинаем познавать это все, этот момент, а не пенять на всех, окружающих и так далее, и так далее, тогда у нас есть все шансы выжить в этом непростом время. Но ну и более того, рано или поздно, усердно там будет, как известно, в светлом переходе, у нас есть возможность в следующий раз стать, продолжать путь познания.